Всем привет, клеш Хуранс, с вами Мугивара и я хочу к вам обратиться. Под прошлым видеороликом вы написали ровно ничего, поэтому я прошу под этим, пожалуйста, напишите то, что вам хочется увидеть на этом канале, то, что вам. Прям желание прям прет, но у вас не хватает рук дотянуться до комментариев и написать, настрочить буковками, что вам интересно увидеть. Может быть, Brawl Stars, там испытания всякие, шеде против тимеров, там подобное. У меня рубрик можно понасоздавать. Вы сами понимаете, я начал карьеру в YouTube, и очень много вы для меня значите. Поэтому спасибо, что вы слушали, и давайте перед началом прожмем лайк и подпишемся на канал. И теперь возвращаемся к нашему испытанию. У нас в миксе есть 8 скелетных заклинаний. И как мы видим, у каждого швырятеля есть могилки. Вот туда и нужно кидать скелетов. Потому что у швырятелей в этом радиусе есть слепая зона. Далее ждем, когда скелетики уничтожат их. И после того, как мы убрали швырятелей, на каждый сборщик выкидываем по одной лучнице сразу же. Иначе нам не хватит времени в конце. Дальше занимаемся правым сектором. Тесла на месте. Поэтому выкидываем сначала Йети, чтобы швырятели Тесла отвлеклись. И в это время выкидываем трех бомберов для прохода оставшихся Йети к швырятелям. В это самое время посмотрите, где находятся ваши скелетики. И подключите туда бомберов. Для того, чтобы помочь скелетам сломать забор. И быстрее почистить пазу. Теперь ждем, когда Йети выйдут на базу и кидаем на них яд. Сейчас будет самое интересное, нам нужно разобраться с ратушей, ждем когда йетти подойдут ближе к тх и кидаем на них хил, а также можно отвлечь ратушу от йетти на скелетиков, которые мы выкидываем прямо на нее. Вот и все. Ждем, когда подойдут наши войска ТХ и Найс. Nice. Мы почти разрушили всю базу. Вот и все. Ждем, когда доломают базу и готово. Конечно, эту базу получится пройти не с первого раза, но со второго или третьего раза точно пройдете. Я лично прошел с первого раза. Так что у вас, мне кажется, сто процентов также получится. Вы же не хуже меня, правильно. Остальные юниты легко добирают последнюю постройку, и у нас легкие три звезды. Полетели к следующему испытанию. Теперь переходим к нашему испытанию 2020 года. По нижней стрелке мы высаживаем королеву, а по верхней короля. Они высаживаются на углы, и это нужно для того, чтобы герои прошли вперед и создали линию для воздушных войск. После того, как почищены углы, мы высаживаем в ряд линию дракончиков и шариков. Снизу мы высаживаем чемпиона на орел и вардена на воздух. Так как у нас в миксе 7 скелетных заклинаний, они нужны для того, чтобы на них отвлекался деф. Поэтому кидаем... Скелетики на королеву, башню лучниц и сингл инферно справа и сверху. После этого мы ждем, когда наши войска доберутся до второй линии дефа. А дальше выкидываем также параллельно три скелетика на сооружение. Король тем временем должен подойти ближе к ТХ и нужно его прожать, чтобы он подольше жил. Сзади выпускаем дирижабль по линии вардена на тх, и после прожимаем вардена на тот момент, когда войска будут ближе всего к нему. Далее наш дирижабль падает на ратушу, и мы кидаем туда рейдж на валик и ети, которые смогут быстро забрать тх, и кидаем мороз, чтобы ратуша не била по войску. На том моменте я забыл совсем про мороз, и у меня войска так и так забрали главную ратушу. Остальные четыре мороза можно выкидывать на Single Inferno, либо на другие сооружения. И у нас остается достаточно войск, чтобы добрать эту базу. Выкидываем, да, вот потихонечку на Single Inferno. И по времени здесь довольно-таки большой запас, поэтому вы справитесь с легкостью. А еще, если понимать саму суть этого микса, то есть отвлечение с помощью скелетных заклинаний DEF, то... Этот микс довольно-таки прост и легко э, в понимании, так сказать. И вы его точно пройдете. Но я прошел его со второй попытки, немножко сложнее. Итак, мы прошли эту базу на три звезды и все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Завтра пройдем остальные два испытания, так что ждите. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока.